Новый мобильный телефон, возможно, планшет или что-то подобное из подобных устройств. В качестве экономных решений можно рассмотреть аксессуары, вроде э, флешек, чехлов или каких-то стекол для мобильных телефонов. И хочу вам также напомнить, что на моем канале вы найдете еще много полезной информации, посвященной другим не менее полезным рекомендациям на 2020 год.